Итак, сегодняшний эфир будет о том, как выжить и победить. Кратко, как психолог, хочу сказать вам вот такие интересные вещи. Первое. Во-первых, нам, украинцам, надо снять вот этот, знаете как, орел жертвы и перестать просить о помощи. Мир и так видит, что у нас происходит. Но зачем нам сейчас с вами без конца скулить и просить? Мы уже понимаем, что сейчас мы сами один на один со злом. Да, нас поддерживают, как могут, это правда. Но мир жесток, и справедливости в мире нет. И это важно понимать трезво мыслящему человеку. Поэтому мы не жертвы, просящие только. Мы освободители своей собственной земли от вранья, диктатуры, которые были столетиями в отношении Украины, попирания истории. Мы в этот момент, благодаря Путину, сейчас... Полностью отвоевываем свое право на существование и тем самым в мире показываем, что рано или поздно произойдет такой период, когда человечество восстанет против лжи, диктатуры и просто оболванивания людей. Сегодня, в 18 часов по Киеву, я со своей коллегой проведу эфир. В живом в эфире это будет в Инстаграм. Если получится и Фейсбук, не знаю. Она сейчас в оккупированной территории Украины. Я сейчас за пределами страны. Я не успела домой вернуться. Я свою, свою войну, ну, не свою войну, я была на войне в других, других странах. И я знаю, что это такое, но это не сравни с тем, что происходит, когда у тебя убивают твоих родных и близких, когда разрушают города, когда убивают детей, когда под лжи, что идут русские, украинец на украинца, Грузия шла на Грузию, и Молдова шла на Молдову. То есть до сих пор люди не поняли, что происходит с их умами. И сегодня я буду вместе со своей коллегой разбираться с чистой психологией, глубинными вещами, что над нами стоит и почему с нами так происходит. А сейчас я хочу только дать такую поддерживающую информацию, что такое психология войны и как рассчитана сейчас на то, чтобы сломить людей. Итак, украинцы сейчас выступают как освободители от лжи, неправды, зла. И нам с вами важно понять, что расчет был только на двое суток, Блицкрипт так называемый, и никто по сути не верил, что информационную войну, а информационная война – это хуже ядерной войны. Сегодня вечером будем в этом более детально говорить, как это влияет на умы людей и как это передается с поколением. Добрый день, добрый день. Поэтому мы сейчас выступаем как освободители своей родной земли, возвращаем памятники истории, возвращаем и показываем мир, что мы можем надеяться на помощь, да, но мир жесток, повторяю еще раз. И если мы освободители от вранья, диктатуры, невежества, то нам сейчас важно рассчитывать только на себя и быть готовыми к тому, что мы можем погибнуть. Да, я это писала в своих статьях, говорила в видео, что надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. А сейчас я дам более подробную э, психологию, как устроен мозг человека, почему это так влияет, и что нам нужно делать, чтобы мы, украинцы, креативный, творческий, изумительный народ смог в этот непростой, в этот непростой час, в это непростое время, во время 21-го столетия, сказать всему миру, сказать всему миру, что мы имеем честь, достоинство. А теперь внимание. Когда начинаются такие вещи, как война, у нее, у этой войны есть своя психология. И те, кто управляют, а информационная война это рассчитано на умы человеческие, это информационно-психологическая война, это подготовка к войне. А когда уже начинается полное разрушение и использует человека, насколько он выдержит, то, словики, сначала информационно-психологические атаки, массированные удары, информационно-психологическая атака, вечером об этом поговорим более подробно, это информационно-психологические операции, там шесть видов оружия, как это влияет, это вечером поговорим. Сейчас Первое. Мы уже прошли, и пришло к нам, пришла к нам война. Когда не срабатывает психологическая война, когда не срабатывают внутриусобицы всевозможные, когда не срабатывают всякие социальные аспекты, идет самый жесткий и самый последний вид оружия — это военные Так вот, сначала у всех эйфория, которая была поддержана злостью против врага, гордость за победы, гордость за то, что мы отставим свою землю, она дает объединение людей, и мы идем с голыми руками на танки, и мы э, просто напросто э, ребят, которые идут в плен, любим. Об этом полно видео. Мы их кормим, поем, они там плачут и страдают, рассказывают, что они заблудились. Ну, я имею в виду пленные наши, русские братья, миротворцы. Дальше. На этой эйфории человек может не спать, у него может быть много энергии. На этой эйфории человек просто-напросто взлетает. Но приходит следующая стадия. Энергетически тяжело мозгу выдержать столько. И тогда включается режим защиты, физиологический режим защиты. Мозгу нужно отдохнуть, выспаться, отойти. И в этот момент, когда эта эйфория проходит, значит наступает элемент депрессии. Что со мной будет, что будет с моей, с моей землей, с моим имуществом, с моими детьми и так далее. И вот здесь эта депрессия переходит в постоянную тревогу. Тревога – это дистресс, так называемое понятие в науке, в психологии. Когда стресс – это резко, мы берем оттуда силу, ну там, допустим, ты идешь по дороге, у тебя болит голова, и тут скрежет тормозу, машина остановилась. Что мы делаем? У нас вырабатывается защита. Да? Когда у нас идет уже много этого… Стресс вызывает истощение, и в этот момент наступает постоянная тревога, тревога, так называемый дистресс. И вот эта постоянная тревога вызывает, конечно же, ослабление воли, ослабление веры, ослабление иммунитета организма, и начинается, может начаться общая паника, могут начаться болезни. На это рассчитана э, та служба, те люди, которые занимаются Продуман, продумывают войну. Поэтому. Что нужно делать? Я тут себе записала, отмечаю. В этот момент, когда люди вот в таком состоянии, их можно запугать, еще больше дезинформировать, рассказать, что Зеленский сдается, рассказать, что мы и так далее, то есть закидывается дезинформация. В этот момент люди деморализованы, могут попасть под следующую ловушку. Вот и, по сути, издать себя и, и проиграть. Что нужно делать? Первое. Когда вы понимаете, что первая вот эта вот фаза прошла, эйфории, а враг идет, нам не помогают, да, только помогают лишь поддержкой, там, мир, это тоже очень сильная помощь, помогают там, деньгами, оружием, но Враг наступает, он подтягивает свои силы, он набирает людей, которые не готовы к войне, мальчишек, которые просто тупо сдаются в плен. Там в России закрыта колпаком информация, все закрыто от, зми, от средства массовой информации, которые доносили хоть какую-то информацию, их закрыли. Там э, закрыто полностью все, чтобы только люди получали, только ту информацию, что здесь Украина убивает украинцев, понимаете? Что здесь нацики убивают, там непонятно кого. Они, и люди в это верят, тем более, что много, много лет это все впитывалось. Мы сегодня вечером поговорим более детально про эти виды оружия, чтобы вы понимали, и на будущее были просто умными. Спасибо большое за ваши сердечки. Так вот, в этот момент, когда деморализовано, уставшая э, значит психика, в этот момент заглатывается. Вот сейчас Херсон, вы видели там, российские колонны привезли, привезли якобы, ну не якобы, а привезли значит, еду, гуманитарную помощь. Да, людям сейчас тяжело. Сейчас и холод, и голод, и и разруха, и сейчас все уничтожается, убивается в чем-то, как кажется, украинскую молнию. Что показали? Как их отправили? И никто гуманитарную помощь, блин, мне Никто гуманитарную помощь от россиян не взял. Конечно, будут разные ситуации. Конечно, будут люди, которые будут сдаваться, и там вкидывается разная информация, но на фоне вот спада, вот, вот этой вот энергии, эйфории, победы, объединения. Поэтому что делаем? Когда мы понимаем, как это устроено, что мы делаем? Мы высыпаемся, мы находим время отдыхать. Мы ищем возможности, чтобы пить воду, даже не, не есть, а просто пить воду медленно, сидя, желательно, если есть возможность, тепло, теплую воду, пить, наслаждаться водой, исцелять свое тело, благодарить за то, что вы просто в этот момент есть, просто вот организовывать себя. Дальше, если вы постоянно находитесь дома, не в окопах, потому что больше сейчас нужна поддержка людям, тем, кто, кто воюет, тех, кто сидят дома с детьми, в общем, тех, кто не воюет. Делать перерыв от информационных сообщений, просто делать перерыв. Молиться, пить, радоваться, вспоминать, вспоминать хорошие моменты. И вот тут самое интересное, сейчас я вам дам такой, такой полезный такой момент для психики смотрите когда у нас наступает вот этот период что эйфория прошла мы начинаем понимать что все пропало мы начинаем жалеть сожалеть о прошлом которое мы теряем дома машины квартиры деньги есть такое в этот момент начинается вот еще более массированная атака на психику людей что нужно делать Просто знайте, внимание, что Украина сейчас, как я сказала в начале, является борьбой, площадкой для работы со злом. Кто в это верит, кто не верит, я знаю как специалист своей области, которая понимает, что такое информационно-психологические -психологи операции, как психолог, понимающий, что там происходит. Сегодня вечером будем отдельно говорить с моей коллегой Тиной. Так вот. Там тоже идет борьба добра и зла. Потому что мы тут внутри накопили этого зла друг на друга. Мы накопили зла и за счет того, что мы не развиваемся, за счет того, что нас вливают в голову, а мы как и верим. Вот сейчас, кстати говоря, я живу в Хругале, тут уже идут стычки такие жестокие и в соцсетях, в группах. И лично, когда люди встречаются, Россия, россияне, украинцы, белорусы, идет внутри вот такая вот борьба, противостояние. Спасибо большое за ваши сердечки. Теперь смотрите, более детально поговорим об этом вечером. А сейчас я скажу так, что нам с вами нужно игнорить сейчас и меньше вступать в перепалки. Люди настолько загружены этой информацией что это уже даже клизма не вымаешь, понимаете? Это на ДНК заложено. Поэтому с нами работают там, помогают, и мы сейчас сами должны понять, что над нами нас наблюдают, наблюдают другие страны, наблюдают вот там, и все как могут помогают. Но ситуация с жалостью, вот я, вот бедный несчастный, помогите мне, должна прекратиться, потому что у нас в голове должна быть установка, что мы победим. Мы сейчас побеждаем зло, нас сейчас знает весь мир. Да, там могут сейчас договариваться Байдены, и Путины, и там все сейчас может происходить, все что угодно. И, и мы понимаем, что мы все зависимы друг от друга. Поэтому, люди мои дорогие, мои украинцы, нам действительно помогут, даже если вы... Даже если вы там сейчас уже у себя дома, потому что я не дома, у меня там осталось и дом, и, и много чего, то, что я за жизнь себе заработала. Даже если нам не помогут, допустим, самый страшный вариант, часть людей все равно выживет, и мы будем войдем в историю. Но это самый страшный момент. Но хочу вам сказать, что нам помогут, потому что мир, хоть и жестокий и несправедливый, он все равно боится такого же повторения у себя. Если НАТО боится сейчас закрывать небо, страны НАТО, потому что мы, не, мы, не, НАТО, мы не, в странах, не в странах НАТО, не в этом сообществе. И тут отдельная тема, сейчас я туда не пойду, не буду сейчас об этом говорить, для этого полно других материалов, посмотрите. То это только потому, что они тоже боятся этой войны у себя. Но они... Вот те страны, которые близко с нами, даже страны НАТО и даже те, которые дальше, они боятся распространения этого вируса, этого гнилого вируса, и они все равно будут помогать. Потому что даже если нас уничтожат полностью, запомните это, то этот вирус уже пошел, пошел по всему миру, и на уровне людей, и на уровне вот высших сил. Сегодня об этом более, более детально поговорим. Сейчас... Слушала утром свою коллегу, свою ученицу Анну Гончарову. Она говорит, что Сатурн сейчас, она астролог, астропсихолог, это как раз вот для испытания проверки кармы. Сейчас там что-то мы в Сатурне, я не астролог, не знаю, вы тут лучше все знаете, кто из вас астрологией занимается. Так вот, пришло время вот этих чистки и перемен. И все же я возвращаюсь к простой психологии, что же делать, когда больно, тяжело и когда мы не моемся, не переодеваемся, когда мы не можем есть, когда у нас со всех сторон нажмут. Помните, все отстроим, разрушит до основания, затем мы снова подымемся. Поэтому мы подымемся. Период э, Саши Сати. Я не знаю, а что вы верите. Я просто, Сади Сати, я просто знаю, что внутри у каждого человека должна быть вера в себя. И даже если вы умрете, то вам нужно думать о том, а как будет классно после того, когда вы вернетесь. И об этом мечтами надо жить, как сейчас живет наш Зеленский, которого многие не воспринимали, которые многие там посмеивались. А этот парень просто держится и просто живет мечтами, вот этими наивными мечтами, при этом делает, что может, с учетом своих сил, и там даже в это время, когда идет военное положение, я анализировала, смотрела, есть такие умники, которые даже сейчас пытаются критиковать, вместо того, чтобы помогать. Потому что все куда идут стремятся? Во власть, суки, малым. Поэтому представьте себе, что вы сделаете после войны. Как вы будете жить, что вы будете делать, что вы будете создавать. Вот живите сейчас в этих картинках и просто знайте, что Перев... переносите, переводите все на юмор, что возможно. У нас сейчас очень много на фронтах идет, юмора всякого распределяется. Это тоже поднимает дух. Чаще говорить близким, я тебя люблю. Чаще у нас есть такое сейчас выражение, пишем друг другу слово ⁇ як ты ⁇ Цель же означает, я тебя люблю. Поэтому вот это держаться и еще раз держаться. Помните, те, кто выживут, вы, я, мы с вами, потому что при первом самолете я, конечно же, поеду домой. Как только будет возможность. Мы сами выживем, и мы с вами поднимем страну. Но мы всем покажем, что сейчас Украина на этом международной арене это даже не ковид. Это даже не ковид. Это борьба вот никто не ожидал, что вот люди, когда их уже зажимают и просто их уничтожают, и спасибо Путину, что он просто вызывает такую злость и агрессию у людей. Поэтому сейчас нужно защититься, удержать свой дух, а потом будем любить, а потом будем прощать этих русских, а потом будем снова обниматься. А пока я считаю, что нужно этот дух вырабатывать. «Вчера Рада приняла закон о полной мобилизации. Я не хочу, чтобы мой сын воевал. Депутаты своих отправили за границу». Ну, если не хотите, значит, будет. Значит, будет. А вы же не депутат? Чего же вы не депутат тогда? Ну вот, вы же не депутат. Надо было стать депутатом. Ну, я так, шучу, конечно, но надо просто думать своей головой. Я скажу вам так, что если бы я сейчас была дома, будучи участником боевых действий, инвалидом войны второй группы, психологом, офицером запаса, я бы сейчас все равно пошла на войну. Я бы что-то там делала. Конечно, я бы делала то, что я могу делать. Сейчас я делаю вот словом и пером, как могу борюсь. Может быть, даже лучше, чем что я буду здесь. Может, потому я осталась в Египте, не попала, не, по не успела поехать домой. Поэтому мы не сдадимся и будем воевать до последнего. Что бы там вокруг нас ни говорили, у нас пришло время поднять эту геройство, славу. И даже если бы мы с вами сейчас умирали, то лучше умереть, чем жить под э, э, вот этой вот многолетней, как сейчас русские живут. Они же в рабстве живут. Они этого не понимают. Конечно, не все. Есть очень много умных людей. Да, сейчас будут люди в АПН искать, да, сейчас будут искать другую информацию. Их же полностью запрещают. Только они живут сейчас пропаганды, пропаганде э, российской пропаган пропаганде. Поэтому я не хочу так жить. И я бы, если бы мой сын был жил, я бы его, знаете, я бы его благословила на эту войну во имя спасения своей родной земли и человеческого достоинства. Но его нет, он ушел из жизни. Поэтому я считаю, лучше умереть достойно, чем жить в рабстве, во лжи и вот таким образом. Поэтому сейчас я дала вам такую короткую психологическую как бы понимание, что, что происходит, как нужно держаться. Слышишь, детка Галина, 4181, знаешь, куда наших посылают, куда посылают русский, русский, русский корабль? Знаешь, да? Я не буду тебя посылать, потому что я все-таки человеческое достоинство еще женское сохранила. Поэтому... Психология войны следующая. Запугать информационно. Затем, если люди выдерживают, они объединяются в эйфории и не происходит, не происходит окончания войны. Дальше психология начинает опускаться и люди начинают не верить себе. Дальше в этот момент наступает еще больше дезинформации, фейков. людей начинается плохая пропадать вера, и дальше, конечно, в конечном итоге, деморализованные люди, естественно, что они попадают под полное уничтожение. Поэтому я сказала, что нужно делать. Понимать, какие стадии, удерживать состояние спокойствия по максимуму, вовремя отдыхать, отходить от, интер, от информации, не реагировать на несчастных русских, которые еще и не пробудились. Именно несчастные русские, я считаю, что они просто несчастные, они живут в рабстве под куполом пропаганды. Они пока еще не понимают, куда они попали. Дальше. При любом раскладе управляют нами, там, Америка, НАТО, Высшие Силы, неважно, от того, кто вы и на кой вы пришли в этот мир, будет зависеть, какое ДНК вы продадите своим детям, находясь сейчас в этом состоянии. Поэтому вовремя держать железное спокойствие. Любой, любой страх, любой выстрел мысленно превращать в силу. Как только страх пришел, послали и вернули сюда силу, увидели, там, что там происходит вверху, там же помогают нам светлые силы. Как только пришел страх и боль, собрали в какой-то такой мощный кулак, какую-то форму и туда, и вернули к себе силу. И так каждый раз, потому что это возможно человеку удерживать себя в таком состоянии. На то он и человек, на то он и гомо сапиенс, если он в состоянии выдерживать, Такие нагрузки, значит, его будут использовать до тех пор, пока он это будет держать. Как только вы перестали выдерживать, помните, на вас будут идти и лезть все. Болезни, негативные люди, несчастные русские со своими установками, отпускайте их, пусть они, они позже придут и будут и осознают, потому что наша задача любить этих русских, этих убийц, которые сейчас приходят на нашу землю. Но мы позже их будем любить, а сейчас нам нужно за, за, удержаться и дальше будем уже их любить пока мы остаемся людьми которые пленных не убиваем кормим показываем по телевизору по интернету смотрим как отреагируют на них мамы кто видит сколько ребят русских взяли в плен кто видит эти эти всякие видики россияне у вас есть доступ вряд ли а даже когда им звонят то они один из десяти, наверное, или два из десяти начинают в шоке быть. А другие не верят даже, что его ребенок, ее ребенок попал в плен. И что он находится не с миротворческой операцией в Украине, а что он пришел убивать, убивать детей, разрушать города, убивать лучшие структуры и так далее. Потому что Украина воюет с Украиной. И люди это должны понимать. Что до тех пор, пока мы будем такими бестолковыми, такими... Овцами до тех пор нами будут так обходиться. Поэтому, что бы ни происходило, какие бы вы ни верили там в свои идеи, помните, вы человек, вы не быдло, вы не мусор, вы не навоз, которым считают тот же Путин. Да, у нас такая ситуация, по всему миру так. Но есть нации, которые уважают себя. Есть нации, которые более более любивые и демократичные. Вот именно этому не пусть, не дает а, случиться Путин и всех, кто хотят быть а, иметь только деньги и управлять людьми, потому что законы существуют демократически. Это когда люди договариваются, они а когда идут брат на брата. Это когда если ты сильная страна, если ты являешься там, великим э, русским народом. Так возьмись ты, вашу мать, соедините эти страны, договоритесь с ними, что же вы идете на них войной в виде миротворцев. То Молдовия пошла на себя воевать, то и так далее. Запомните, что рано или поздно зло наказывается. Поняла Галина, 4181, Даже номер, как будто в концлагере. Простите меня, но вы меня достали. Итак, друзья, вечером в 18 часов проведем совместный эфир. Шесть видов оружия. главные киты пропаганды, управления людьми. На каком этапе мы находимся, чтобы не повторить то, что у нас сейчас происходит. Как молиться? Почему происходит борьба, борьба с зла и светлых сил? Почему светлые силы победят? Будем давать практики, техники. Эфир насчитываем на час, но думаю, что он будет на больше, Потому что я думаю, что там будет много той информации, которая, я знаю, что многие не могут получить такую информацию. В силу. В силу. Или закрытие вот тут, или закрытие действительно информации, которая идет. Я вам благодарна. Помните, украинцы, что сейчас на вашей территории, вот те, кто сейчас дома, сейчас на той территории, где Украина, происходит решение, что будет дальше с миром. Что будет дальше с миром? Насколько победит зло, ложь, насилие, манипуляции? Насколько у нас с вами хватит ума, интеллекта, выдержать и силу духа проявить, и возлюбить своих оккупантов, убить да, придется это позже делать. А сейчас нужно нещадно убивать, а сейчас нужно поддерживать, помнить психологию, и даже если придется умереть, значит, умираем. Но я думаю, что не просто так все происходит, и мы победим, и восстановим и будем жить в лучшей стране, потому что по всем раскладам людей, которые верят в вот там во что-то, говорят, что Украина поднимется и обязательно воспрянет вместе с ней и Россия, и Беларусь. Потому что три славянских народа не могут воевать! Только любовь, только свет. И мы должны показать всем пример. Слава Украине, победа будет за нами.